здравствуйте дорогие друзья самое популярное видео на нашем канале это видео о государственности азербайджанских тюрков в нем мы рассказывали о всех государствах которые были созданы нашими предками под этим видео мы получили огромное количество комментариев конечно подавляющее большинство этих комментариев довольно приятные читаешь и понимаешь что стараемся мы не зря однако было также и большое количество глупых ни на чем не основанных комментариев Люди приводили различные теории, которые не выдерживают в научном мире никакой критики. И мы решили сделать видео о том, почему мы являемся тюрками. Когда-то в составе молодежной платформы Оузелим мы проводили семинар «Кто ты, если не тюрк?». В принципе, если вы его не смотрели, то его смотреть не обязательно. Основная мысль того семинара будет в этом ролике. Есть аргументы, которые кажутся правдивыми на первый взгляд, но в действительности являются ошибочными. И самый показательный аргумент – это отсылка к нашему самоназванию. Когда мы называем свой народ тюрками, тут и там появляются люди, которые говорят «Ха, азербайджанские тюрки!», тогда давайте говорить «казахстанские тюрки, а не казахи». Вроде бы, все с этим аргументом хорошо, но это лишь на первый взгляд. Контраргумент заключается в том, что этноним «тюрк» никогда не был самоназванием казахов, казахи всегда называли себя казах. Если Точнее, казак, и лишь затем тюрк, то есть указание на этно-лингвистическую общность. Для сравнения, из всех славянских народов этнонимами, производными от термина славянин, зовут себя только два народа ⁇ словаки и славянцы. Вы же не ухмыляетесь, говоря ха, а давайте тогда говорить славяне России или украинские славяне. В случае с тюрками, аналогами этих словак и славянцев выступают тюрки Азербайджана и Анатолии. Хотя есть также племенное объединение в составе узбеков, имеющее такое же самоназвание, и которое состоит из представителей племен Барлас, Кальдини, Татай, Муса Базари и Карлук, но они довольно немногочисленны. Мустафа Кемаль Ататюрк, великий реформатор и настоящий отец турецкого народа, проводя свои реформы, думал над названием страны и именем своего народа. Была версия назвать страну Анатолией, народ анатолийцами, но рассматривая разные варианты, Ататюрк остановил свой выбор на простом и понятном слове. Государство он назвал Тюркия, народ Тюрч. А я специально написал эти слова на турецком, объясню почему. Дословно на русский эти слова нужно переводить как «тюркия» и «тюркия». Турция и турки введено, как думается, с той целью, чтобы не было путаницы. Это как казаки и казахи. Самоназвание казахов – казак. Но в русскоязычной литературе пишут казах, дабы не было путаницы с казаками. Казахи, татары, кыргызы, узбеки, уйгуры – все они были сперва казахами, татарами, кыргызами, узбеками, уйгурами лишь затем тюрками. Мы же, как бы странно это ни звучало, были тюрками и тюрками. Так как в первом случае это наш собственный этноним. Во втором указание на лингвистическую общность. Тюрки и казахи, взаимодействие тюрков и кумыков, сотрудничество между тюрками и башкирами. Все эти предложения звучат странно лишь для тех, кто не в теме. Николай Александрович Баскаков, русские фамилии тюркского происхождения. К тюркским по происхождению фамилиям турчанинов относятся лишь потому, что в основе ее лежит этноним туркчанин – турок, тюрч. То есть название, общее для всех тюркских народов и самоназвание турок, азербайджанцев и некоторых других тюркских народов. Итак, что означает термин «азербайджанец»? Термин «Азербайджан» в действительности означает гражданина Азербайджана. Также его можно истолковать как политическая нация. Топоним «Азербайджан» появился отнюдь не в 1918 году. Существовал еще до появления тюркских государств в регионе и произошло от топонима Атурпатакан. Примечательно, что Азербайджан не всегда обозначал одну и ту же территорию. Однако чаще всего включал в себя территорию нынешней Азербайджанской республики, республики Армения и север Ирана. Однако же эта тема для отдельного видео, поэтому вернемся к Этнониму. Как мы знаем, территорию современного государства Азербайджан населяют многие народы. Это и талыши, лезгины, аварцы, нигилойцы, евреи, таты, удины и малые народы представителей наско-дагестанской группы. Джекцы, крызы, каналыкцы. Надеюсь, всех упомянул. А, да. И пресловутые тюрки, на которых почему-то легло название азербайджанцы по имени того государства, в котором они проживают. Это я к тому, что талыши, аварцы, лезгины, являясь по отношению к гражданству азербайджанцами, остаются самими собой в этническом принадлежности. Но однако почему-то сия формула не работает в отношении тюрков Азербайджана. Как же это так получилось? Мы обязательно развернуто ответим на этот вопрос немного позже. А сейчас было бы неплохо все-таки уйти глубже и ознакомиться с происхождением самого слова «тюрк». Не может быть никаких сомнений, что зарождение термина «тюрк» связано с древними тюрками, для обозначения которых Лев Кумилёв ввел термин «тюркюты». Их также называют кюк тюрками Касательно связей огузов с ними, есть разные точки зрения. Если вдруг кто-то не знает, то огузы – это общие предки азербайджанских тюрков, туркмен, турков, гагаузов и салуров в Китае. В общем, одни историки говорят, что Огузы представляют собой смесь тюркютов с другими народами, в том числе с иранскими и финоугорскими племенами. Другие же утверждают, что Огузы изначально не звались тюрками и были отдельной этнической группой. Но как бы это там ни было, то, что Огузы впоследствии стали называться тюрками, это несомненно. По имеющимся у нас данным, мы можем с уверенностью утверждать, что тюрк – это политический термин. Почему? Потому что во времена существования тюркютов были и другие, говоря сегодняшней классификации тюркей. Язычные народы. Это древние уйгуры, несейские кыргызы, тюркская канглы, которые и поныне встречаются в составе башкир, казахов и других народов. Интересно, что изначально говоря об Угузах, как о другом отдельном народе, позже о гузы упоминаются как тюрки. О чем это может говорить? О том, что с включением новых народов в состав тюркского каганата они также перенимали политическое имя тюрков. Интересно, что если даже Овузы изначально не звались тюрками, впоследствии именно они и стали главными носителями этого имени. Российский историк Запорожец пишет. К 1-3-13 века применительно к населению государства сельджуков Малой Азии стали употреблять один термин – «тюрки». Важно также сказать, что в разные периоды истории наши предки также себя называли Туркман, Туркмен. Хотелось бы сказать про это самоназвание. Процитируем Абуре рейхан Беруни, собрание сведений для показания драгоценностей. Когда какой-нибудь гус принимал ислам, гузы говорили, он стал Туркменом, а мусульмане говорили, что в их число вошел Туркмен, то есть похожий на тюрка. Любой огус, принявший ислам, становился Туркманом, Туркменом. Тут речь не идет о нынешних туркменах Средней Азии, которые, безусловно, так же, как и мы, являются Огузами, и мы имеем общие с ними корни. Не нарушая хронологии, я буду использовать также слова, отрывки известных тюркских поэтов, писателей, политических деятелей тех времен. И начну, не побоюсь этого слова, с гения тюркской поэзии Гамада Физули, который писал на азербайджанском тюркском языке и по происхождению был тюрком из племени Баят, который, между прочим, жил не на территории Азербайджана, а на территории Ирака. То есть географически его никак нельзя назвать азербайджанцем. И он пишет о причине того, как он вообще начал писать на азербайджанском тюркском. Ведь тогда была мода на фарси. В то время, как персидский язык очень поэтичен, Изящная поэзия трудно дается на тюркском языке. Если удастся, я преодолею эту трудность, и с наступлением весны шип расцветет в розу. В другом отрывке мы читаем. Перс, тюрк, араб поэтов приучали. Поэтам не давали жить печали. И, наконец, последний отрывок от физули, который я использую в этом ролике. Кто бы пришел гостем к моему столу, я не устужусь. И нет разницы, будет это тюрк, араб или перс. Скажем про казалбашей. Казалбаши ⁇ это особое воинское сословие, которое правило казалбашским государством, то есть фитской империей. Основой Козлбаши являлись семь тюркских племен. Так вот, любопытен факт, что в некоторых регионах Азербайджана и по сей день тюрки-сунниты называют тюрков-шиитов Козылбашами. Также приведем любопытный источник из книги шахской славы Хафиза Бухари про великого Могола-Бабура. Не прошло еще и 8 месяцев сначала его Бабура правление, как все великие знатные люди Самарканды и Бухары почувствовали к нему отвращение по той причине, что он, выражая покорность к Исмаилу Шаху, облачился в наряд презренных тюрков. Тут имеется в виду Шах Смелхатаи, основатель казалбашского государства. То есть Бабур надел наряд казалбашей, который Бухари прямо называет тюркским. Безусловно, Бабур и сам был тюрком, но здесь автор сам того не понимая показывает, что тюрк было самоназванием казалбашей. Также стоит отметить, что в Российской империи тюрков называли татарами. Нас же называли азербайджанскими или закавказскими татарами. Но несмотря на это, иногда также применялся термин «азербайджанский тюрк». Российский ученый-ориентарист Николай Владимирович Ханак писал в своей книге «Экспедиция в Харасан». В селении Бедеж неподалеку от Мешхеда были и арабы из пустынь, и представители всех провинций Персидской империи, и тюрки из Дербенда, Шервана и Азербайджана. Заметьте, не татары, а тюрки. Ведь даже европейские исследователи использовали термин «тюрк» по отношению к нам. Перси Сайкс писал про Дарагез. Примерно в 6 милях от Мухаммедабада, столицы округа, я был встречен Масуд ханом Чапишлу, губернатором Дарагеза. Чапишлу, или владелец кос есть ветвь тюркского племени Устаджлу, одного из семи племен, которые возвели Шаха Исмаила, основателя сифибитской династии, на трон Персии. Вождь, который приветствовал меня, был губернатором Турбати Хейдари. Я знал его и его отца в течение многих лет. По прибытию в Мухаммедабад я был удивлен видеть изменения, которые происходят. Основаны новые улицы и магазины, и прицветающие базары переполнены русскими, армянами, туркменами, тюрками и персами. Заметьте, тюрки и туркмены используются отдельно, поскольку под первым термином подразумевается тут азербайджанские тюрки. Используем отрывки у Сейда Азима Ширвани, известный сатирик, жил на территории Ширвана в Азербайджане. Обращаясь к своему народу, он говорит «Одно из важных дел для нас – знать язык своей отчизны. В суть вещей мы должны вникнуть на тюркском языке». Ферудимбек Гучарли – писатель, критик, в начале 20 века выпустивший книгу «Литература азербайджанских тюрков», кстати, которую в 1963 году переименовывают в «Азербайджанскую литературу». О причинах мы поговорим позже. А пока используем отрывок из его текстов. У азербайджанских тюрков нет Садзи, Хафиза и Шекспира, но у него есть свои незаменимые поэты, как Вагиф, Видади, Набати и Шервани. И тут мы подходим ближе к нашим дням. Это Азербайджанская демократическая республика, которая существовала с 1918 по 1920 годы, к Мамедамину Расулзада. Он говорил про издательство Аджихсос. Газета Аджихсос впервые настоятельно заявила, что до селе называвшиеся кавказскими мусульманами или татарами, на самом деле есть тюрки. еще очень важно отметить, что во времена Расулзада и даже немного ранее была проблема с самоидентификацией, и мы себя называли мусульманами. А язык мусульманский. Расулзада говорит про это тоже: Кто ты мусульманин? Какая религия? Мусульманская. На каком языке разговариваешь? На мусульманском. Имя Расулзада продолжает дальше. Хотя сам он тюрк, религия ислам а разговаривает на тюркском языке. Переходим к временам СССР. Самет Вургун, известный азербайджанский поэт, даже будучи убежденным сторонником советской власти, говорил, обращаясь к комиссару, «Отчего не говорить на родном языке свои пламенные речи, товарищу комиссару? Отчего не говорить ему на тюркском, с любимой, в этом презренном обычае? Разве есть величие?» В связи с обсуждением проекта Конституции СССР и ее принятием в 1936 году была упорядочена этнонимическая терминология, касающаяся названия народов и народностей Советского Союза. То есть именно тогда в качестве официальных наименований был принят этноним «Азербайджанец», а язык наш стал не тюркским, а азербайджанским. Разумеется, такой шаг наверняка носил и политический характер. Но это тоже не тема нашего видео. Советую обратить внимание на эти сканы. Это скан с книжки 1935 года «Азербайджанские тюркский сказ. Или обратите внимание на этот скан из журнала. Три девушки в тюркских национальных костюмах и с национальными инструментами. Обратим внимание на надпись. Тюрчанки из музыкального коллектива имени Али Байрамова. «Стрелковые занятия тюрчанок». Или вот это, тюрчанка ведет самолет, следит за перегонкой нефти на заводе, управляет трактором, кет тонкую шелковую нить, работает инженером на большом предприятии, ведет научную работу в институтах и лабораториях. Или вот, красный календарь за Кавказе, на армянском, грузинском, русском и тюркском языках. Таких примеров огромное множество. То есть вместо тюрков мы стали себя называть азербайджанцами именно из-за Сталина в 1936 году. Кроме того, важно упомянуть, что советская власть этим не ограничилась. Также были предприняты попытки фальсифицировать нашу историю, связать нас не с тюркскими народами, а с автохтонными местными народами не тюркского происхождения. К сожалению, до сих пор находятся сторонники этих теорий. Эти исторические теории также преследовали политические цели. Даже если мы посмотрим на 90-е годы, когда Азербайджан вернул себе независимость, на поэтов и политических деятелей того времени, мы опять же увидим тюркскую идентичность. Халил Рза Тюрч писал про свой язык. В бою звенящий ты мой меч, ты самый приятный из всех звуков, азербайджанский тюркский. Сейчас очень важно вам напомнить, что подавляющее большинство азербайджанских тюрков исторически проживают на территории государства Иран. Нынешний Иранский Азербайджан на протяжении более чем тысячелетней истории господства тюрков в Иране являлся сердцем наших государств. Мы все прекрасно знаем, что с ними являемся одним неразделимым народом. Территориально были разделены лишь в результате туркманчайского мирного договора. Давайте узнаем, как называют себя и свой язык на другом берегу реки Арас. Для этого хочу вам продемонстрировать коротенькие ролики. 재미 ни но gutudo filtrate. ни ни ни ни ни коже. еще flats. grades они busки.是. i�� You didn't get it. kids post wam? сделаны. Sure they put youハね. returning it. Yes got that. I can't go. épfor you Алмани? Алмани? Алмани? Алмани? Алмани? Алмани? Алмани? Дерем, сен фарсы пошараса? Хищ пошармаса. Азерне де? Азерне де пошараса? Азерне де. Азер бидил да? Пошараса? Меняло не пошарм. Туркине де? Туркине чим де да, Несмотря на государственную пропаганду, ведущуюся в Иране, несомненно, ставящую цели отвести нас от нашей истории корней и смешать с иранским населением, многие люди не приемлется название Азерии. Многие, особенно старшие поколение, даже не слышали про такой народ Азерии и язык Азерии. Безусловно, пословица можно назвать мудростью народа. И на территориях республики Азербайджан и Иранского Азербайджана мы находим следующие пословицы. «Куда устремляется тюрк, туда и благодать. Дай тюрку всего лишь приветствие, и он накроет перед тобой явство. Тюркский язык подобен цветнику. Тюрки не из тех, кто любит рабство». Также стоит отметить, что народное лечение в азербайджанском тюркском языке звучит как «тюрчатшаре», то есть «избавление тюрка». Перед тем, как мы закончим, хочу вам напомнить, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, это для нас очень важно. И в завершении этого ролика скажу, даже если наш народ забудет, кто он есть, другие народы ему это напомнят, ведь армяне нас называют турк, талаши тырк, персы торк, жители Северного Кавказа, кожар. Спасибо за просмотр!